Всем привет! Меня зовут Никита и это рубрика «Хабер – как это работает?». В этой рубрике мы простыми словами отвечаем на самые популярные вопросы наших поставщиков. Сегодня мы будем говорить о контенте и о самом частом вопросе, который задают нам наши поставщики. Звучит он приблизительно так. Я загрузил свои товары в Хабер вчера, неделю назад, Два дня назад. Что же происходит с этими товарами, когда они появятся на всех маркетплейсах. Итак, что же происходит с вашими товарами после загрузки в хагер? Команда контент-менеджеров видит этот товар в специальной админ-панели. Они внимательно просматривают каждую карточку товара. От того, насколько эти карточки заполнены согласно требований, которые мы вам предоставляем, зависит скорость размещения товаров на торговых площадках. Итак, какие же основные требования карточки товара? Первое. Никаких ссылок на посторонние ресурсы. Второе. Максимально качественные 600 на 600 пикселей фото. Третье. Понятное и доступное описание товара. Четвертое максимальное количество опций на ваш товар. Но отдельно бы хотелось рассказать о процессе взаимодействия с одним из наших ключевых партнеров компании Розетка. После того, как наши менеджеры провели модерацию вашего товара, мы передаем информацию нашим партнерам розетки они проверяют все то же самое фото описание опции характеристики все внимательно и педантично убеждаясь в том что это соответствует их требований именно поэтому процесс выгрузки товаров на marketplace розетка может занимать чуть больше времени порядка двух недель подытожим После загрузки товаров в нашу систему, он проходит модерацию со стороны наших контент-менеджеров и зачастую со стороны контент-менеджеров сайта-партнеров. Именно поэтому процесс может затянуться во времени, до трех недель. Вот, собственно, и все. Оставляйте свои вопросы в комментариях, и мы в ближайшее время на них ответим. Всем пока! Удачной вам торговли!